Ленинград. Зимы у нас в принципе не было. Два раза за зиму выпадал снег на пару часов и таял. Обычно все-таки у нас более холодная зима, а в этом году совсем было тепло. Сегодня плюс 6. Достаточно много людей гуляет по верхнему озера. последнее время осталось солнечно, а то было как-то совсем тяжко без солнца. Зелёная трава летом, ну почти. Идеальная зима, просто идеальная. Но если вы собираетесь переезжать в Калининград, вы не думайте, что так будет всегда. Планирую в ближайшие дни снять несколько фартов. Пока нет листьев на деревьях, их хорошо видно, потому что летом ходишь как в лесу, и ничего не видно, неинтересно. Никто не хочет кормить чаек. В этом домике находится стоматология. Колесо обозрения, там находится парк Юность. Разные аттракционы там. Дома нам противоположной стороне озера стоят десятки миллионов рублей. Но жизнь здесь, конечно, классно. Многие люди бегают вокруг озера. В этой будет сидит охранник, чтобы не разобрали тут ничего. Это не запланированное видео, ходил в литовское консульство и решил снять в солнечную погоду это место. Здесь стояла елка на этом месте прямо. Наверное, вам в Сибири необычно видеть незамерзшие водоемы. Чайку нас можно кормить прямо из окна. Начинаешь бросать хлеб, а они сидят на крыше и видят, когда кто-то их начинает кормить. И потом сразу слетаются. Если вы приезжаете в Калининград отдохнуть, можете мне написать. Могу провести экскурсию по Калининграду, по фортам, по всяким интересным местам. Возможно, вы хотите купить квартиру. Могу покатать, показать вам районы, где лучше купить. Также могу покатать по области, по городам области, на Балтийскую косу, на Курскую. И здесь тоже фонтанчик у нас. И хорошее место сделали, все аккуратно. Всем пока, с вами был Александр, подписывайтесь на канал.